Всем привет! Завтра на бирже Binance планируется новый оплачиваемый опрос по трем токенам. У кого нет аккаунта на бирже, пройдите регистрацию. Ссылка будет у меня в телеграм-канале. Здесь еще есть ответы. Стартует опрос 9.00 UTC плюс 3 часа. Можете в Яндексе посмотреть, сколько это будет по-вашему. КИС здесь легкий. Когда я проходил через компьютер, заполнил данные, загрузил скан документа, потом понадобилось сделать фотографию. Перезашел на Binance с планшета, сайт подключился к камере, сделали фотку, отправил и буквально через минуту у меня уже был КИС пройден, аккаунт верифицирован. Это дает участие в прохождении опросов, аирдропов, открытые фиатные пары вот вывод торговля то есть много функций становится сразу вам доступны ссылка на telegram именно на этот пост с ответами будет в описании под видео если зайдете напрямую нажимайте на закреп вот откроется три токена Как найти страницу опроса? Наводите сюда LearnYarn. Здесь можно перевести страницу. Учись и зарабатывай. Заходим. Тут будут такие же курсы. Ищем монеты. Ripple, LSK и BTC. Нажимаем старт курс, здесь пролистываем, появляется кнопка вверху или внизу, уже не помню, по-моему внизу. Нажав на нее, вы уже переходите на страницу опроса и начинаете его проходить. По завершении данные отправляются на проверку и через какое-то время будет происходить начисление токенов на ваш баланс, по моему в прошлый и позапрошлый раз нам начисляли эти токены в центр наград, то есть нужно будет из профиля перейти в центр наград и там нажать кнопку активировать купон, активированный купон падает вам сразу, то есть сумма купона падает вам сразу на баланс и эти деньги вы можете спокойно выводить. То есть это не бонус, а реальные средства, которыми вы можете пользоваться на свое усмотрение. Еще раз повторюсь, ссылка на пост с ответами будет в описании под видео. Если зашли напрямую в Telegram, жмем закреп. Ну еще скрин продублировал, хотя этого бывает мало. Появляются после опроса и комментарии не нашел эту страницу, где проходить опрос. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.